Если вы задавались вопросом, куда же сходить в Питере или на области, то это видео специально для вас. Всем привет, с вами Мишани канал, куда сходить в СПБ. Сегодня мы поедем в деревню Тылице и посетим заброшенную церковь Владимирской иконы Бога Матери, которая уже почти три века. Ну и, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поехали! Дорогие мои зрители, если вы когда-нибудь захотите выбраться в Ленобласть, но не будете знать, куда ехать, то обязательно посетите деревню Дылицы и сходите в церковь Владимирской иконы Божьей Матери. Я вам обещаю, что вы тут получите незабываемые ощущения и умиротворение. С вами был Мишани, канал, куда сходить в СПБ. Пока-пока.